Добрый день. Меня зовут Гончарова Маргарита. Я мастер-преподаватель клуба профессионала. И сегодня я хочу вам рассказать, как я вижу идеальное место для мастера перманентного макияжа. Рабочее место. Ну, во-первых, у вас должна быть обязательно кушетка. Такая. Желательно, чтобы она была с подъемным механизмом. Обязательно Тумбочка. Для вашей рабочей зоны также аппарат который вы будете работать стул желательно вот такой на колесиках чтобы вы могли передвигаться и работать в удобном вам положении что же еще должно быть для меня немаловажно какое имеет освещение в кабинете для меня оно должно быть нейтральное то есть это не должен быть свет теплый которые создают лампы накаливания, или холодные. Мы используем светодиодное освещение. Свет вашего рабочего кабинета тоже должен быть в нейтральных тонах. То есть он должен быть и не холодного, и не теплого, чтобы вы могли правильно определить цвет тип вашего клиента. И с помощью этого вы можете тогда правильно подобрать оттенок, который нужен вашему клиенту то есть пигмент цвет пигмента что еще очень важно какие также мы используем светодиодное освещение вот такие лампы без теневые сейчас на рынке очень много разных ламп для мастеров вы можете подобрать для себя какая вам удобная также вы будете приобретать вот такие одноразовые простыночки вот такие mm -hmm. салфетки, мы их используем как пелеринки, на грудь клиента мы кладем. Такие салфеточки одноразовые на стол мастера. Также вам нужна будет пищевая пленка, чтобы вы могли ее защищать ваши, ну, ваш аппарат, манипулу. Также что еще должно быть у вас? Это обязательно дезинфицирующие средства для поверхности, которую борются с разными бактериями, вирусами. Также средства для рук дезинфицирующие. Также мы вот такой бутылочки мы разводим раствор зеленого мыла дезинфицирующего, которое мы применяем в работе. Также у вас должны быть обязательно перчатки. Мы используем нитриловые. Они безопасны, не аллергенны, в отличие от латексных. Нужны будут вам ватные диски. Что еще у нас одноразовое? Это ватные палочки. Микробраши. Микробраши мы используем для того, когда мы наносим анестезию. Также вам понадобятся одноразовые стаканчики для пигмента. Еще нам очень нравится использовать такие стаканчики, которые одеваются на пальчик. Далее, подставка. Сюда вставляются эти одноразовые. Стаканчики. Такая подставочка для колпачков. Вот так оставляются колпачки. Вот такие колпачки, которые одеваются на пальчик. Очень удобные. Сюда наливается пигмент. Не забываем, что они одноразовые. Нужны будут. Шапочки одноразовые, которые мы одеваем во время работы и одеваем на клиента. Маски. Мне очень удобно работать с таким лотком. Сюда я выкладываю все необходимое во время работы. Также вам нужны будут карандаши для отрисовки эскиза. Мы используем вот такие. Еще очень удобна вот такая линейка. Линейку эту мы используем при отрисовке бровей, чтобы быстрее отрисовать форму, чтобы видеть там куда симметрию. Также обязательно вам нужна будет анестезия. Но это уже на ваш выбор, как вы будете использовать. Ее очень много, большой выбор анестезии. Также уходовый крем. Постпроцедурный. Ну, конечно же, сами пигменты. Вот такой еще у меня контейнер для утилизации ингл после работы. Что еще? Также вот такой большой контейнер, в который мы все складываем тоже после работы. Обязательно нужно будет вам зеркало. Очень удобно вот такое зеркало на ручке. Ну и хорошо, если будет у вас зеркало большое на стене, чтобы клиент видел свое лицо полностью, не частями, а полностью, когда вы отрисовали уже эскиз после работы, после проведенной процедуры, чтобы он увидел весь результат. С вами была Гончарова Маргарита и Клуб Профессионалов. До новых встреч на нашем канале в YouTube.